Как по телу ток Как на глубине воздуха глоток Все мои мечты связаны с тобой Знаешь, это Это не со мной Я живу тобой Меня Галя зовут. Меня Тимур зовут. Очень приятно. Очень приятно. А что вы слушаете? Я слушаю музыку. Сладкие вещи? Сладкие. Очень. Очень сладкие. Это моя песня. Да ладно. Серьезно. Правда? Да. Классная кепка. Классная кепка, да.